друзья всем привет вот и начинается наше такое техасское приключение мы едем в техас чтобы посмотреть вообще как там штат во всяком случае хотя бы 10 дней визуально оценить его нравится он нам или может быть он нам однозначно не понравится мы скажем что мы никогда не хотим туда переезжать ну вот мы следуем примеру всех американцев, которые переезжают в этот штат. То есть мы тоже планируем. Мы присматривали цены на жилье. Но ну, а что мы там увидим? Посмотрим. Сейчас я сижу в аэропорту и уже готовлюсь к вылету. Вон уже самолетик наш подъехал. Желтенький. Авиакомпания называется Spirit. Говорят, что это самая плохая авиакомпания в Америке, потому что какая бы ни случалась заварушка, ну, то есть, людей там выкидывают из салона, еще что-то. Это все вот эта авиакомпания. Ну, посмотрим. Надеюсь, что все-таки... Да-да-да, Жорик, что все-таки в Техас мы на ней долетим. Высадились мы в Хьюстоне, мои дети сказали, что это на Россию больше похоже. Но вообще я вам хочу сказать, что это такой ужас в Америке, вот эти все эконом-варианты. Подождите, ага. Ребенок, проверяем, мой дед за мной или нет. Все эти эконом-варианты, которые э, нам рассказывают. Там, у нас билеты стоили 80 долларов на человека туда и обратно. И я вам хочу сказать, что вместо того, чтобы лететь там 3 часа, в другую сторону нам, вместо того, что нам лететь 3 часа, мы летели фактически э, 5 и 2 часа ожидания. А, что меня поразило У нас была пересадка в аэропорту Господи Форт Лодердейл Во Флориде Что меня удивило Что ни одни люди вокруг меня не говорили по-английски А еще меня удивило То, что сначала на испанском Всякие объявления давали А потом уже на английском Как-то мне это было странно Потому что у нас все-таки в Пенсильвании Испанский это Ну как бы Язык не обязательный, а здесь я так понимаю, что все на нем говорят и вообще это такие штаты испаноязычных людей. Ну посмотрим. Это, наверное, самый дешевый вариант. Ну, будем экономить. Вот такая у нас ориентованная машинка. Дикий, дикий трэш. Она как будто я не знаю из консервной банки сделана. Ну, я ее все равно буду любить. Я всегда так. Считаю, что машина должна отвечать. Но это, конечно, это, конечно, финал. Вот выезжая из аэропорта, что бросается первое в глаза? А, Во-первых, какие-то большие такие ну, объемы. Нету грязи, нету Мусора, который у нас в Филадельфии сейчас везде, вовсю вообще валяется. Мы подъезжали в аэропорт, просто срань господня, прости господи. Просто мусор везде на дорогах какой-то это. А здесь, вот я смотрю, ну просторы feet, большие. И по поводу погоды, я такая, думаю, сейчас приеду и будет как в Таиланде. И воздух не вдыхается. Нет, я вам хочу сказать, ребята, такой классный, чистый, свежий воздух. Мне Is очень нравится. Чувствую, я сюда перееду. Но поскольку у нас гостиница не в самом Хьюстане, mm -hmm. мы вот We're уезжаем на так называемую объездную. И опять же, блин, ребята, чистые дороги. А нет. вот он, мусорик нашла. Думала, хотела сказать, блин, Какие молодцы, у них чистые дороги. И в отличие от наших дорог, у них не валяются всякие пакеты. И мусор на хайвеях. Нет, здесь тоже валяются, но не в таком количестве. У нас просто сейчас труба дела. А здесь вот там один участок только я увидела. А вон, ребята, где-то вдалеке, вдалеке виднеется небоскребы, я так понимаю. Даун-даун Сенту Сирии. Но мы в него сегодня не поедем. Ребята, мы, как всегда, остановились в Хэмптоне. Ну, он, во-первых, дешевый, во-вторых, нам он нравится. Но я вам хотела показать. Вот, посмотрите, у них после урагана все пальмы сдохли. Жалко. Дети такие, мы хотим на пальмы посмотреть. Ну, посмотрите на пальмы, которые погибли. И вот эти даже маленькие погибли после этих снегов. У меня даже такой дома был цветочек. Он у меня тоже, кстати, умер. Я его на улицу здорово выставила. Ну и здесь тоже, видите? Вон оно все мертвое. Сейчас. Ну и против солнца ничего не видно. Да? Ну, короче, вот, во всяком случае, все пальмы около нашего отеля, все вот в таком состоянии. Очень жаль. Но я вам хочу сказать, мои первые впечатления о Хьюстоне. Мы заселились в отель. Здесь очень много деток. Ну, таких подростков лет по 16-15, и все такие вежливые, все здороваются. Вот как говорят, техасское гостеприимство. Вообще я была поражена. У нас люди как бы тоже вежливые в Пенсильвании, но здесь это просто запредельно. Все улыбаются, все да, да, все общаются. Как бы Я скажу, у нас тоже это есть, но это десятая часть того, что есть здесь. И мне это очень нравится. И еще мое такое первое впечатление, что объемы, объемы трасс, объемы... Вот мы смотрим себе дом в пригороде, и вот тут Кэти, это как бы пригород. Но я вам хочу сказать, что он просто громадный. Я не знаю, это как очень большой город в США. Я причем, когда уезжала из... как его называют... Из Пенсильвании сказала своим сотрудникам, я в Техас посмотреть, они меня, ой, да это чуть ли не деревенщина, там такие люди, там вообще такая деревня. Ребята, ну если это деревня, то я не знаю, я просто таких объемов никогда не видела, такого всего большого, такого всего, ну скажем так, я не знаю, как сказать, такого всего громадного всяких восьми полотных трасс вообще все очень большое строение ну это что-то с чем-то ребята вот мы ездим смотрим дом меня что очень сильно удивляет посмотрите все за заборами вот обратите на это внимание что ну как бы это неплохой район не бедный ну у нас допустим такого нет у нас есть заборы там в левитауне и то так называемые заборы но здесь вот я еду по более богатому району и все за заборами все вот частное строительство за заборами все мы проезжали кондо, таунхаусы они тоже все за заборами мне как-то это очень странно пока видеть для США я привыкла к отсутствию заборов и что вот видно дворы и все вот такое а здесь вот как-то так вот, ребята, первый домик. Мы в Кэти заехали посмотреть, чтобы мы еще не выбираем и не покупаем. Мы пока просто присматриваемся. Ну, это где-то 350, сзади бассейн. Ну, на мой взгляд, очень прилично. Ну, в Пенсильвании такой будет стоить 500-600 у нас. А здесь вот как бы как-то так. Ну, ничего. Ну, так, на первый взгляд, ничего. Но мне, знаете, честно вам скажу... Ну, не нравится сама аэрия. Не знаю, как-то вот мне... Я не могу пока еще привыкнуть к американским заборам. Как бы у нас в хороших районах все-таки в Пенсильвании заборов нет. А здесь все за заборами. Но сам дом там за 320-350 тысяч, я не помню. Я уже цены так не помню. Но они все от 300 до 350. Мне кажется, очень приличный. А как вам? Пишите свое мнение в комментариях.